Страница в Facebook и в чем ее отличие от личного профиля. С вами Роман Стельман и Брискведия. Если вы предприниматель, вы просто обязаны быть в Facebook. По последним данным уже почти 2 миллиарда человек зарегистрированы в сети. Вопрос, использовать свой личный профиль или регистрировать отдельную страницу для развития бизнеса. Страница в Facebook или так называемая пан-страница открывает намного больше возможностей, особенно для предпринимателей. И в этом видео мы обсудим плюсы и минусы этих двух инструментов, хотя лично я использую оба одновременно. Плюс личного профиля в том, что вы можете предлагать свои услуги уже существующей аудитории, своим друзьям. Минус в том, что Facebook поставил ограничение на количество друзей, вы не сможете добавить друзья больше 5000 человек причина facebook не хочет чтобы вы использовали свой личный профиль для бизнес-целей если вы будете пытаться привлекать клиентов путем рассылки сообщений или любым другим способом развивать свой бизнес через личный профиль facebook может вас заблокировать просто минус личного профиля еще в том что вы не можете давать рекламу facebook может быть вы сейчас не думаете о рекламе но поверьте мне, наступит момент, когда она вам будет очень нужна. Огромным плюсом бизнес-страницы является то, что вы будете иметь неограниченный доступ ко всем пользователям сети, таргетируя любые группы людей в Фейсбуке. Создание бизнес-страницы позволит разделить аудитории. Одна, например, личного профиля «семья» и «близкие», вторая бизнес-страница «для бизнеса». Вы, например, можете не хотеть показывать свои фотографии из пляжа потенциальным клиентам. И наоборот, ваши близкие, семья, друзья могут считать вас спамером, если вы будете засорять их ленту своими бизнес-предложениями. Обычно на начальном этапе работы в Facebook делают типичную ошибку. Начинают отправлять запросы в друзья всем подряд и принимают всех подряд. Достигают лимита 5000 человек и все. Но это аудитория, которой не интересны вы с вашими постами и вам не интересны они, скорее всего многие из них отпишутся от вас. Вы же в свою очередь потеряете контакт со своими близкими, потому что ваша лента будет перенасыщена чужими постами. Короче, мухи отдельно, котлеты отдельно. Конечно же можно постить на своей личной страничке приглашение подписаться на вашу бизнес страничку. И кому это будет интересно сделают это, например я так делаю. На бизнес странице можно запланировать посты. Если вы хотите достичь результата в работе в социальных сетях, нужна системность. Нужно делать посты каждый день, но очень часто нет возможности делать их ежедневно. На бизнес странице можно запланировать их на целую неделю. В личном профиле это сделать невозможно. Посты из Facebook страницы ранжируются поисковиками, то есть Google, например, может выдать ваш пост из страницы при определенном запросе, Facebook страница публично. Чтобы иметь к ней доступ, не обязательно добавляться в друзья. Кстати, ее могут читать даже те, кто не зарегистрирован в Фейсбуке. По правилам Фейсбук вы не можете продавать ничего со своего личного профиля. В то время как на странице вы можете прикрутить удобный магазин и размещать там свои товары. Еще важно заметить, что некоторые предприниматели регистрируют личный профиль с именем и всеми данными своего бизнеса. Например, профиль ресторан Ромашка. Это нарушает правила Фейсбука и он может забанить такой профиль навсегда. Представляете, вы три года строите аудиторию, э, формируете отношения и одним утром получаете сообщение о том, что ваш профиль удален из-за нарушения правил Фейсбука. Не хотелось бы такого исхода. Если у вас действительно есть бизнес интерес и вы хотите развиваться в Фейсбуке, лучше зарегистрировать отдельную бизнес страницу и введите обе. Личную и бизнес. На сегодня все. Я дальше буду рассказывать о работе в Facebook и Instagram, делиться своим личным опытом. Ребята, подписывайтесь на мой YouTube, Facebook, конечно же, Instagram. До новых встреч, успехов!